Здравствуйте, друзья! У нас опять тут небольшая, небольшая неприятность. Опять мы тут разбираемся с двумя нашими, или с одной, или с двумя, не пойми как, вот женщинами, девушками из Белоруссии, которые что-то они у них немножко, это, наверное, все из-за того, что в Беларуси тяжелая жизнь. Вот. Можете сами все почитать, то есть остановить видео, а, почитать комментарии. Ну, Ирину, вы уже это в другом видео, да, Ирина Ашихмонова. <coughs> И здесь у нас второе видео. Это про Татьяну Сергеевну. Татьяну Сергеевну Путрову, да. То что, то, что было, понимаете, мне вот лично вот я бы вот была бы у меня работа, да, я бы их обеспечил, но они почему-то хотят нас убедить всех, да, что мы должны, э, мы должны именно там, где они хотят к ним э, идти. Неважно, где это сетевая компания или это агентство по продаже недвижимости, вот ски скидывают ссылки сюда же, скидывают, понимаете? Э, понятно, мы же поняли, что они не работают в сетевых компаниях. Вот Татьяна Сергеевна Пут Путрова пишет что пять лет не работает. А недавно, когда был опрос про сетевые компании, у нас не был очень долгий диалог. И все помнят, что это было буквально месяц-два назад с Татьяной Сергеевной Путровой, которая убеждала меня, что сетевые компании это хорошо. Вот. А ложь это или не ложь, вы можете проверить очень легко. Вы можете отмотать в группе инвалидов ищут работу отмотать, да? А, а но ну если если я её сейчас буду блокировать, вы это, этого прекрасно уже не увидите. Но искать что ли сейчас в этом видео, понимаете, доказывать мне? Ну, как бы я я то помню, что я с ней разговаривал. А она, видимо, уже забыла. Ну, это как бы я не знаю, что с, -с, -с, с ее памятью я не могу ничем помочь ей памяти, понимаете? Так же как ну, так же как и э -э зачем мы это снимаем, да? Потому что нам потом скажут вот как вот на страничке допустим Ой, на страничке вот это я даже хотел отмотать вы представляете прям в этом видео целый час мотать вот на год назад и показывать за что было заблокировано год назад ирина ашихмонова которая тогда работала в сетевых компаниях и Татьяна Сергеевна Путрова недавно работала. Просто они, ну как бы, нас убеждают, что они работают в другой компании. Но это хорошо в агентстве по недвижимости. Но у них периодически дергаются мышки. И вот эти мышки дергаются у них и вылетают к нам в группу объявления. То ссылка на Арифлейм, то ссылка на агентство недвижимости. Может они там работают. Но написали бы вакансию, требуется человек в это агентство. Кто там хочет работать, будет работать, и ничего А, ну они уже не напишут, потому что они э, делают не так, понимаете. Я, я же не могу проверить, где они там работают. Да мне все равно. М могут работать где угодно. Просто э, даже хотел вот на год отмотать. Представляете, сейчас буду мотать на целый год. И, и э, вы увидите, что вот кто здесь заблокирован. Здесь, вот видите, чем вместо того, чтобы работа людям предлагать, да, сколько людей... Приходится блокировать, просто блокировать, блокировать и еще раз блокировать. Думаете, это, это доставляет радость? Радость доставляет, когда человек находит работу. По своему, по своему резюме, да, когда работодатели получают работников хороших. Вот это радость. Человек находит работу по душе и материально так сказать, поддержку. Работодатель находит. Себе человека, он хочет, чтобы человек, который дома сидит, колясочник, может, человек с ДЦП или кто-нибудь, понимаете, нельзя так поступать. Это это против, ну, я не знаю как. Вот, а что, отмотали уже, что ли, так быстро? Ой, ну вот, тут все все, все эти самые просто по датам. По датам я хочу показать, что наших Шихмонова, она была заблокирована. И заблокирована была после... Не после даже того, как она в группе... Да, вот в группе убеждала всех, что сетевой маркетинг это наше. Но ну, это, это чь ⁇ -то, но это не наше. Вот. И это все не ложь, это все чистая правда. Что они там пять лет не работают, неизвестно. Теперь они где-то там работают, а это тоже неизвестно. То есть по датам по датам посмотреть, если э, по датам навсегда или на, на... Не знаю, я как бы, может быть, тоже я буду всех навсегда блокировать, потому что смысла, смысла нет. Я блокирую, почему? Потому что я же ведь не знаю, человек может быть э, изменится, да, может быть. А чтобы меньше спама было, может, сейчас буду всех навсегда блокировать. Если есть четкие правила, да, и если мы уже тратим на это время, столько вот на эти два видео потратить. И главное самое, что надо, на, на доказательство того, что ты э, ничего, плохого, ничего плохого не делаешь. Ты просто хочешь, чтобы этих людей не было. Почему? Потому что они, оскорбляют не потому что они работают где-то там, а потому что они и нарушают правила, и людей оскорбляют. В личных сообщениях пишут. Угрожает, и мне тоже угрожали. Та же Ирина Ашекмонова, э, ну, как бы я не даже... даже почему я занес черный список в, ли, в личных сообщениях? Не в группе, в группе именно за нарушение правил. А в личных, ну, потому что, ну, зачем мне в личных сообщениях э, выслушивать все это? Э, людям хочется хорошие, добрые слова, понимаете, э, слушать. Э, э, ну, как бы... Доброта, да, чтобы, чтобы мир и все такое. вот. И если люди несут, это не важно, где они работают, понимаете? Вот есть совершенно адекватные люди, которые с того же сетевого маркетинга. У них совершенно прекрасная страницы, совершенно прекрасно они этот бизнес ведут, но они ведут его нормально, по-человечески. То есть, понимаете, любой бизнес можно вести нормально, а можно нет. И вот, они, и вот они пишут, допустим, я им пишу, мы не публикуем вакансии сетевых компаний. Вот, а они пишут, извините, извините, все, человек нормальный, адекватный, и никто его не, вообще не блокирует. Я его не блокирую, я просто отклоняю объявление, понимаешь, что это сетевая компания, и все. Вот. А другие, может быть, другие там агентства недвижимости, работы разнообразные, как бы характера другого, там информационно-рекламного или еще какого-то. Понимаете, я не могу публиковать, потому что у нас по правилам нужно четко, чтобы человек четко представлял. А если он не будет четко представлять, он будет писать, он будет тратить свое время. Вы думаете, у инвалида времени навалом, он сидит, ему делать нечего А больше, как только ходить по э, неизвестному. Он пришел, он не знает, что это за работа. Потом он тратит час-два времени, да, и, и понимает, что это не его, не его просто. Он не сможет, он не справится. Или он даже работает, а ему обещают деньги и не платят, понимаете. А все это время, за все это время, вы думаете, ну развлекся инвалид, ну посидел, все равно ему делать нечего. А все это время он мог бы найти, да, действительно, то, что ему... Да, даже мог бы и поучиться чему-то, мог бы фильм посмотреть, хороший мультфильм какой-нибудь, понимаете? Чтобы ему для здоровья было. А такие вещи только ухудшают здоровье. Вот как это надо понять, люди, инвалиды, не надо на них дело, делать деньги, не надо. Надо относиться по-человечески. Если инвалиды, то... Еле выживает. Он мог бы заработать эти 200-300 рублей, да, и купить на них себе, так сказать, дневное пропитание, лекарства какие-нибудь купить. Вот так вот. Как можно так относиться? В общем, вот и сколько всяких, да, тут и ботов, и, и недавно. Вот, вот май пошел. Май пошел у нас 18 -го года. А, это уже май 18 -го. Ясно. Ну, короче, вот, я вам, э, там, там, где мы мотали да, в самом конце, я да там не видел. Хотел вам показать, да, что она была заблокирована, и после блокировки Ирина Шахмонова писала мне, что э, просила разблокировать, э, а я не могу разблокировать. Когда блокируешь на год, не, невозможна разблокировка. Блокировка на год это блокировка на год, я при всем желании. Я даже хотел ее разблокировать, но я не мог. Потому что нет такой функции, понимаете? Вот. И поэтому, как бы, все, что мне оставалось, это переписываться с ней. А потом я понял, что я не хочу с ней переписываться. Я занес ее в черный список. Вот, теперь у нас появилась, опять же, Татьяна. Да, Татьяна Сергеевна Путрова, которая, которая сейчас у нас. Просто оскорбляет людей, понимаете? Вот, она говорит, никого не оскорбляла, никого, Мария чем-то ее... Оскорбляла. В общем, не работает она. Ну, слава тебе, Господи. Хотя она где-то, она все равно работает, потому что зимой, по-моему, она писала. Вот опрос. Инвалид ищет работу, группа всем открыта. Вот вы зайдите, посмотрите. Если вам не лень, отмотайте, да, на это. Да. Блин, вот самому что самому что ли это сделать? Я не знаю, что делать уже. Статьяна Сергеевна Сергеевной Путровой и наш опрос. Да, чтобы все это заснять документально. Вы можете сами все и в этом убедиться. Когда это был опрос зимой, да, домотать нам до зимы. Домотать нам где он? Тут Фаберлик где-то мелькнул, это у меня уже ли... галлюцинации. А, не интересует. Ну, все пишут. Здесь в основном люди собираются, которых не интересует. Просто не интересует. Может, они там уже работают. Я не знаю. Поэтому, как бы, не интересует. Или работали, им не понравилось. Вот. Что тут, что тут только нет, понимаете? Все, все пишут, и неизвестно, кто это. Каждый не проверишь, страницы тоже не, ничего не узнаешь. Они А правду никто не пишет, что за работа. Партнеров тут ищут, да. И мы, а, может быть, это вот апрель у нас пошел. Вот, вот это у нас, да, вот она работает, да, все правильно. Вот, Светлану Светкину э, у нас в э, ВКонтакте заблокировал страничку. То есть пишет э, Татьяна Сергеевна, пишите в личку не Арифлейм. А, написали ей. Свет, Светлана Светкина, э, это сейчас у нас Светлана Иванова пишет. Э, написала другой маркетинг. Ну не Арифлейм, другой маркетинг. Какая разница? Может быть, даже не маркетинг там ну вот видите да ну а что мы можем сделать здесь у нас просто я объясняю что у нас а, у нас а, правила такие что у нас да все это вот татьян Сергеевна со мной согласна Вот э, вот мы все поняли, что делает Татьяна Сергеевна Путрова. Хорошо. Вот кто-то пишет, не Арифлейм. Тоже вопрос задают такой странный. Но это да, да бог с ним, я не могу всех сейчас отследить и мотать тоже. Вот, про театр, про творчество. А я ищу именно нашу переписку, и даже у нас был опрос. Опрос, это был зимой. Ну, домотаем до зимы. Что нам? Вот у нас у инвалидов действительно нам заняться нечем. <смех> Понимаете, может быть. Вот Светлана Светкина, которую заблокировали. Она сейчас Светлана Иванова. Тоже ищет работу. С Васильевского острова. Да, я снимаю видео. Мне интересно <смех> снимать видео, когда я себе резюме вакансии. А тут... Что-то доказывать, что я прав, я не прав. Ну, понимаете, как бы я не знаю, кому это надо. Вот проекты свои у меня есть, корейские у меня есть. У меня сейчас в, в корейской, мне надо делать домашнее задание. Немножко я поснимал, у меня конь конь не валялся, понимаете? А я потому что, ну. Я бы мог бы нажать кнопку, две кнопки и все. Мне вот на, а, на своей странице пишут, видео я снял, да. На YouTube пришли, зарегистрировались на YouTube и пишут, пишут, что я не прав. Вот Андрей Силин ищет работу. Вот, он ищет работу в интернете, понимаете? И не надо ему писать всякую фигню. Вот кто ему напишет, вот кто Андрею Силину напишет, какой-нибудь обман или что-нибудь обман, вот... Я не, я не знаю, как вы, люди, вы у вас есть совесть? У вас есть совесть? Как вы можете обманывать человека? Человек ищет работу в интернете, учится с хорошим заработком, учится в интернете, фотошобил творческий человек, хороший. Как вы можете, как вы можете, это самое, человеку вы постыдитесь? Постыдитесь вообще? Вы думаете, это, это, это так шуточки, это все вам экран. Человек тяжело тяжело болеет, тяжелые болезни есть. Вот, я уверен, что и Татьяна Сергеевна и, и Ирина Шекмон, он тоже не от хорошей жизни. Они тяжело болеют. Вот и пожалеете, по, друг к другу относи, относитесь по-человечески. По я, я же не этот какой-то там, этот самый, зверь какой-то, сижу, всех в баню, всех не пропускаю. Это же для лучшего все делается. Свои проекты тоже для инвалидов у меня открыты. Это же не для того, чтобы это самое вот, вот, вот такая вот была штуковина да тратить столь, столько энергии на то чтобы вот хорошие есть проекты да проекты когда человек обучает инвалидов да обучает э -э -э -э, веб-дизайну хорошая вещь веб-дизайн я давно говорил что работать в интернете конечно есть подработка есть есть подработка такая не требующая квалификации но все равно надо знать, как как чего, да, сейчас размещение, объявления, всякое. Понимаете, ну, есть такая подработка. Но есть и обучение, потому что в интернете хороший заработок это у профессионалов, которые умеют, которые умеют и в фотошопе разбираться, и в программировании. Если они найдут, да, они могут и фрилансом заниматься, тексты, опять же, копирайт, и все это, вот это. Вот человеку хорошо бы учиться этому. И мне, мне в том числе, вот я учусь вот с этими роликами там, да, совсем. Затею всякие конкурсы. Это все сейчас у нас нет уже этого всего, потому что мы сейчас ищем спонсоров. Кто-то ищет мелкую ручную работу, наконец-таки, понимаете, вот Марина Руслашкина очень ждет. Не в интернете, а именно вот любую... Работу на домот. Раньше была такая работа. В советское время привозили на дом. Вот. Вот школа корейского языка Мир, Но это... А, сейчас группа для инвалидов там нет. Но может когда-нибудь появится группа для изучения языка для инвалидов. Вот. Туризм для инвалидов. А, ну это надо искать знаете где? Это надо искать... Все, и колясочники, сколько у нас. А им еще пишут вот эти две э, девушки, э, всякое такое угрожают, и мне тоже самое угрожали. Что я... и как бы, знаете, как бы кнутом и пряником, что вот, мол, э, разблокируй, вот, мол, по... все тебе там что-то предлагали мне какое-то через знакомых какое-то SEO сделать. Зачем мне это надо? Я же не из-за личных каких-то, да, я их ненавижу, вот там кого-то там не, нет, потому что они а, а, оскорбляют людей и говорят неправду, вот и все. Они а потому что они где-то там работают. Они где угодно могут работать. Вот. И этот опрос я сделал, когда у меня появился интернет. А интернет у меня появился. Феврале, по-моему. Вот, ну да, здесь уже появился, раз я опубликовал. О, Господи! О, нашли уже сто лет. Сто лет в обед. Да, ретрайтеры, копирайтеры. Разнообразные, хорошие работы есть, с обучением есть. И все, что касается темы инвалидности, освещается, может быть, и товары для инвалидов тоже, коляски бывали. Ой, да. Группа должна быть рабочая, а не должна заполняться вот такими, вот не пойми. Но, с другой стороны, как бы мне-то, собственно говоря, человек на нормальный посмотрит, что, что я. Тем более, все документально я снимаю. Здесь и стихи тоже, да. Посмотрите, я снимаю все, что написано на экране. Вы видите сам, сами люди писали. Мне нечего даже сказать на, на эту тему. Но это же январь. В январе у меня не было. Даже я просто делал. Даже не знаю. О, что-то тут старт, пожалуйста, пожалуйста. То есть я уже, конечно, это не мотаю. Я уже сообщение не по теме, потому что не по правилам группы. Здесь уже небольшой. Что это, понимаете, это у нас не по правилам группы. Вот меня спрашивает м Мария Полякова. А то. А я. А я что? Я знаю разве? У меня тем более тогда еще да, не было интернета. Понятия не имею, платят на этом сайте, не платят. Я по всем сайтам, я по таким сайтам ходил. <coughs> Столько лохотронов было на моей памяти, что... Вот люди, понимаете, ищут. У них вопрос стоит жизни и смерти, понимаете, жизни и смерти. Потому что еда, ну, можно еще обойтись скромной едой. Но лекарства, понимаете, им плохо, плохо физически. Как вы не можете этого понять? Не надо этого делать. Я тоже, я, ну, как бы, конечно, с угрозой так сказал, только напишите вот Андрею Силину. Ну, конечно, наверное, после, после этого видео все начнут писать Андрею Силину всякую фигню. Да, ему-то пофигу, он всех заблокирует и все. Ему как бы за, за слом в карман не полезет. Просто будьте людьми. Есть работа хорошая, которую человек хочет, есть подработка. Андрей Силин не говорит, что там. Конечно, он хотел бы зарабатывать. Мы все хотели бы зарабатывать нормально. Но что инвалидам предлагают? Мы за все беремся. И я тоже. Ну, как бы за то, что я могу. Тоже за все беремся. Что можем делать, что нам интересно. Что мы умеем, чем мы можем помочь. Любому предпринимателю, человеку, любой фирме мы можем помочь. Понимаете? Вот 22 минуты, я уже ищу несчастный этот опрос. Да, тут идет и и, и, и личный. Нет, но ну, личные тоже бывают у нас, конечно. Кто-то пишет диссертации, кто-то пишет что-то. Интересно, а как же я сюда писал, если, если у меня тогда интернета не было? А, это уже 17-го. 27 -го декабря 17 -го года. О-о-о. Да, тяжелый случай. Февраля. Февраль. Для рукоделия ищут кто, кто, что. Понимаете? Про инсульт рассказывают. Ну вот, пожалуйста, вот люди приглашают риэлторов. Работа с недвижимостью. Видите, человек оформил, все, пожалуйста, посмотрели, кто хотел, пошел, стал работать в недвижимости. Вот так люди делают нормальное. Я не знаю, что там, да как там оно. Есть же агентство недвижимости, они работают, работают, люди зарабатывают зарабатывают. Так вот, я обращаюсь вот как раз и к Татьяне Сергеевне, и к, и к Ирине. Если вы работаете с недвижимостью, так работайте же с нею. Зачем зачем вот так вот этого всего нам нервы нам портить? И тем более говорить неправду. Когда вы обе, не надо мне говорить, что пять лет. Нет, не пять лет. Про Татьяну Сергеевну я не знаю. Она высказывалась просто за сетевой маркетинг. Как раз в том опросе она э, точно высказалась за него. Это просто не тема этой группы, вы поймите. У нас здесь ищут э, мастеров, да, делают рекламные вот всякие такие слайд-шоу. Дмитрий Вернигиров делает. Вот. а и много людей здесь ищут и работу, подработку. Вот, здравствуйте, меня зовут Татьяна, я координатор. Уже удалено. Да, ищем трех помощников. Ну вот здесь, понимаете, когда непонятно о чем. Мы же не можем это делать. Люди что в времени теряли? Поэтому модерация идет. Что это? Вот видео, да. Вот видите как? Что бывает? Ой, ладно. Видео. Да. Да, вот видите, даже была программа, позволяющая получать 50 тысяч на создание рабочего места для инвалида. Да будь я государством, я бы даже 100 тысяч дал бы тому, кто примет инвалида. А, да. Ну я сам себе, сам себе, да, сам себе этот самый, как его. Сам себе режиссер. Да, я вот организовал бы так. Но сам сижу на шее у людей, понимаете? Я сижу на шее. Мне платят... Никто мне не платит деньги, вот эта пенсия. Это ваши 13% по доходам бюджетников. Понимаете? Мне никто из своей зарплаты ничего не отстегивает. Ни государство, ни, ни, ни, ни, ни, ни олигархи. Я сижу на шее у людей. Понимаете, потому что мне идет пенсия из этого налога, из работающих людей, из всех шахтеров, учителей, кого там еще, всех государственных. Налог платят они, 13 процентов идет пенсионный фонд. Вот. И поэтому, так как я сижу на шее, поэтому я для людей стараюсь делать полезное. Вот так, чтобы мне быть э, уверенным, уверенным, то что эти деньги я получаю не просто так. Сво свою пенсию. Плачу за интернет, а не просто, чтобы тут фигнёй страдать. Да, да. Ладно. Так, вот уже пошел февраль. Да, мышка. Ну, вот видите, мышка, да, вот тут... Ссылки ссылки падают такие, что Арифлейм, да, от этих двух девушек нам. И ссылки на их компанию по недвижимости мышкой падает вот видите ну как вам вот вы читаете вы люди вы, вы вы люди вот люди вы читайте, понимаете читайте. человека представляете себе что он парализован ниже шеи можете вы понять в конце концов что что это что это такое для человека терять время на на то что ему не надо да и публикуемые о помощи да не, не часто но человека ну мы не можем проверить так это или не так это понимаете и публикуем и такое но люди, понимаете, люди умирают, люди умирают, но не, <свы> не просят, как бы не, не, даже не выкладывают свои никакие контакты. Умирают от болезни реально. Выживают, как могут. Я надеюсь, вот дай бог, что бы поправились всякие. Вот, и то, они, первая группа инвалидов ищет работу, первая группа у нас дается, сами знаете, у нас очень тяжело в России получить инвалидность сейчас. И первая группа дается людям с тяжелыми заболеваниями. И пенсия у них не намного больше. И что они должны? Они тоже стараются в пользу принести, а... Не вот так вот. Хорошие вакансии Всем Все мы спрашиваем. Все проверяем. Я ищу работу. Да, доставка корреспонденции по Ленобласти. Да, по самым низким мире тарифам. Потому что у меня льготный проезд на электричке. Я могу за небольшую плату доставлять корреспонденцию в Ленобласть. Вот по вот поэтому я как бы многие вещи в компьютерной работе до да, подработки я не могу, мне это тяжеловато. Сейчас я сижу долго, у меня урок по корейскому был, а теперь мне надо разбираться с Татьяной. Вот не могу я найти это. Понимаете, этот опрос, потому что он был вот в феврале. Может быть, в феврале он был. То есть, если я тут пишу, он должен быть где-то где вот здесь. Я не пойму, какой это год. А просто это был в восемнадцатом году. А домотали мы уже, я не знаю, до какого года. Вот я спрашивал, я уже был? Я уже был в интернете, да, у меня уже был, января. Но в январе-то у меня не было интернета, это я точно помню. Ладно, давайте еще чуть-чуть помотаем. Конкурсы разные, разные программы государственные. Это вам не просто так. Серьезно, серьезное дело. Понимаете, государство занимается по мере сил э, инвалидами, и мы занимаемся по мере сил. Вот, ну что это такое? Сразу на карту. Вот заодно, заодно одной пользы. Вам только чего это сма. А, ну вам, может быть, вам захочется инвалиду работу предложить, например. Тоже. Бывает же такое. Или вам не захочется что-нибудь сюда э, писать, обманывать человека, который парализован ниже шеи. Захочется вам его обманывать, но обманывайте. Что делать? Я что могу поделать на этом? резюме у нас тут печатается. Хорошо бы, вот да, чтобы когда резюме, все-таки человеку меньше пишут уже. Хотя, видите, как бы у нас люди пишут не предлагать сетевой маркетинг. А почему-то Почему-то девушки пишут, что, мол, мы... Нет, мы не занимаемся. А в личных сообщениях пишут, но ведь личные сообщения тоже можно сделать, скрины, можно снять видео, и все будет понятно. Зачем я этим занимаюсь, как бы... Не, не знаю я, честно говорю. Да, вот мышка человеку в личных сообщениях оскорбляет. Да даже далеко ходить не надо. Опрос этот может снова сделаем, опросы там посмотрим. Здесь модерация, модерация, это она сама быстрая. Вот Светлана мне предлагает. Оклад. Да это я все знаю, <с> Светлана, это я все знаю. Возраст, вы видите какой, мне не подходит. Это просто... Ой, так, вот здесь вот я спрашиваю, что это за магазин, интернет-магазин. Это может быть тоже. Понимаете? Человек должен знать информацию. Э, Работодатели, соискатель все должны знать полностью информацию. Для чего? Чтобы не терять время. Мы для этого тут... И, и Вот я конкретно и сижу. Не для того, чтобы всех тут не пропускать, или банить, или не банить. Нет, мне это от этого ничего, ни хорошего, ни плохого нету. Просто мне хочется, чтобы действительно была хорошая работа. И люди-инвалиды получили э, с инвалидностью э, тяжелой, да, получили возможность выжить и э, даже как-то немножко вздохнуть э, да, от, от постоянных вот этих вот вещей. А это, ну что, мы, мы задаем личные сообщения, что там будет. А потом мне будут писать, это, это там сетевое, это там развод, это там еще что-то, да. Будут писать под объявлением. Вот я пропущу. Я спрашиваю Инну, Инна, что это? Напишите мне. Мне хотя бы напишите. Тогда можно дополнить. Или а, а, объявление сделать нормально. Потому что я, как бы, ну, страница... Нормальная человек, нормально. Есть просто, понимаете, объявления, вот, которые не проход ну, не по правилам, да? И страница непонятная. Тогда я не знаю, я никого не могу выяснить. Личное сообщение вот здесь у Никиты. Я его хотел бы спросить поподробнее. У нас может кто умеет шить в Томске, может быть, полно кто умеет шить. Что это за телефон? Томский телефон, не Томский телефон. Хочу спросить Никиту, но не могу, потому что у него закрыто личное сообщение. Вот тут они висят. И что я сделаю? Что это было? Да, это Светлана. Вот. И далеко но, на, нам ходить не надо. Далеко. Понимаете, наши эти... Все эти те внутренние перепалки, тоже, конечно, они... Может, кого-то и взбадривают... Уже 36 минут я пишу. Вот, видите, Андрей сильно, но он. Хотя и пишет, что платите инвалидам дос, достойно. Но он не, не то, что знаете, как бы. Что умеется, делать хорошо. И за компьютером э, хорошо разбираются все э, программы, которые надо, да, и э, с обучением может. И поэтому он не отказывается ни от работы, ни подработки. Хотя, может, ему нравится творчески заниматься, да, творческими вещами всякими. А все равно где-то творчество, а где-то и работа. Надо как бы тоже и разделять. И поэтому зачем ему писать и всякие... Вот, как я написал, что я тут кошка, да. Пишет нам... Да, мышка кошки с мышкой. Я уже, честно говоря, от этой погони немножко подустал. Но наших монов это у нас в том ролике было. Теперь этот ролик будет называться «За что заблокирована Татьяна Сергеевна Путрова». Вот тот опрос мы не нашли, да, в группе. Не могу найти его. Но там действительно Татьяна Сергеевна Путрова прям так и написала. Там был опрос. Хотите ли вы, чтобы в группе появлялись вакансии сетевых компаний? Хотите или не хотите? Или хотите, чтобы модератор э, просто всю эту огромную кучу сетевиков, так сказать, обслуживал даром. Кто-то. Кто-то написал, что не даром, э, пускай как бы это за деньги. Я даже за деньги не буду. Даже за, за 300, я не знаю, 300 сиксиллионов миллиардов евро. Вообще ни, ни за какую. Я не буду с сетевыми компаниями. Не то что даже даром, не даром, понимаете? А еще раз повторяю, Ирина шахмону и, и Татьяна у нас, Сергеевна Путрова, две, две вот эти девушки из, из Белоруссии, которыми я нормально отношусь. И вовсе при, не в сетевых компаниях дело, а дело в том, что... Они оскорбляют людей. То есть они их в личных сообщениях общаются так, что угрожают, да. Личные сообщения, скри, скрин, да. Она не работает с косметикой. Ну, не работает, не работает. Но я же помню, как она мне доказывала. Еще и этой зимой. Да, вот пройдем на ее страничку. Пройдем. Не работает и хорошо. Ну, это, да, наверное, один и тот же человек, просто две странички или два человека, я не знаю. Понимаете, разные заработки туда, и человек, может быть и не и не хочет. Вот на мо то видео. Говорят, не верьте. Это ее подруга. Может быть, и подруга. Ну, вот они. Пожалуйста. Две подруги. Видео я снял. Я снял э, для того, чтобы люди поняли. Они все комментарии прочитали. Чтобы люди поняли, за что я Ирину э, Ашекмонову снова забл заблокировал на год. Второе видео снимаю, за что я Татьяну Сергеевну Путрову снова заблокирую на год. Видите? 40 минут. То есть я должен убрать, а что это я должен убрать? Я это делал, делал для того, чтобы не просто нажать кнопку и все, и человека выкинуть, а чтобы разобраться. Да, я ее ненавижу, а что я ее ненавижу-то? Я очень хорошо отношусь ко всем белорусам и тем более, которые к инвалидам. Просто, просто я не могу понять, что они от нас хотят. Вот. Да, оскорбляют они. Да, вот. За неприемлемое общение с людьми. Вот за неприемлемое. За оскорбление. За оскорбление. Я не клеветал. Клеветает, когда я говорю неправду. Вот они никого не оскорбляли. Я говорю, они оскорбляли. Вот это клевета. Или, например, они... Не работали в сетевом маркетинге а, а я говорю работали хотя какая-то кривита это вообще фигня какая-то я точно знаю что они обе работали или вообще это один и тот же человек у меня честно говоря нет желания разбираться вот страничка то, то вообще сделано только только Ну по стилю общения по стилю общения понимаете по стилю общения. А, да, в личных сообщениях. Вот и вы тоже заблокируете. все это нашу чудесную переписку. Теперь уже мы читаем. То есть, что я действительно, как дурак, блокирую на неделю? Зачем мне это надо? Они все равно появляются опять все это самое не по правилам, и все равно ничего не слушают. Зачем я их блокирую на неделю? Зачем? Смысл какой мне? Мне через неделю что они сделают? Через неделю. Вот работа. Ой, ну, не знаю, вот, Андрей, главное, от 60, я не знаю, вот, еще, главное, правой ноги. Что в 60 лет сделать? Ногу, что ли, правую отпилить, чтобы за тысяч в гробу полежать? Вот еще, слава, слава богу, хоть, так сказать, творческие люди дают инвалидам хоть что-то. Вот. Прошу прощения за то, что я кого блокирую. Ну как можно? А... Вот, вот. С чего вам с чего надо было и начинать? Читаем. Это, это, это документа. Вот сейчас начнется еще 10 минут. Я вас помучу. Документальное самое интересное. Документальное видео. Ирина Архипова присылает всем звуковые сообщения и предлагает тоже косметику и сетевой маркетинг. Но если э, печатные сообщения еще можно заскринить, то они теперь присылают звуковые, которые ну, можно записать. Я могу писать видео с экрана и могу записать. Пожалуйста, кто так будет делать, ну, все будут заблокированы. Я имею в виду в группе, да, у нас, по правилам группы. А в моих личных сообщениях я блокирую кого хочу. Это вообще мое дело и личное дело каждого человека. Заносить в черный список все, всех, кого они э, хотят абсолютно. Да. Ну, тут то, то, тоже мне приходится шутить, потому что у меня же тоже нервы на пределе. Вот. А, тут еще тут еще Арина, Ирина Архипова, то есть тут есть еще третья. Тут есть Ирина Шахмонова, которую заблокировали. Мы библиотекарь. Ирина Архипова, это тоже библи, библиограф из Белоруссии. Ее, я не знаю, куда она делась, может быть, я ее тоже заблокировал. И теперь мы читаем, что она и есть Ирина Архипова. А, то есть она Ирина Архипова. Просто страница оформлена на подругу. Вот, вот. Так что у их не двое, а трое, как бы. Вот. Но я вам хотел показать не это. То есть мы разобрались, что она работает, где она работает, неизвестно. Страница оформлена на подругу, но у нас появляются комментарии, в комментариях появляются ссылки на Reflame и на непонятные всякие эти. Почему? Потому что дергается мышка. У них дергается мышка. Вот я тоже сейчас хочу какую-нибудь ссылку дать. Ну, может быть, свою. Вот у меня есть там сайт, это самый английский язык, я, я учу. Тоже хочу, чтобы дать и, и ее. Партнерская, между прочим. Там мне, как бы, это, может быть, даже проценты заплатят. Ну, человек инвалид, может ДЦП у него, может так дернуться. Почему она дергается все время не в сторону чего-то чего такого вот что людям? Люди же пишут, не надо нам этого, а у них мышка дергается почему-то в эту сторону. Почему не в другую сторону? Второй раз тоже дернулась она. Так, это я уже далеко мотаю. Вот видите, чем я тут почти целый час занимаюсь. Потом на целый час я еще буду заливать это на YouTube. Этот кошмар. То есть доказательство того, что, что я их не ненавижу, а просто у меня уже сил нету. Просто сил не только у меня, у людей. Вот люди мне пишут. Вот Мария, которая э, пишет. Е, пишет, что ее оскорбляет. Оскорбляет человек. Я же не модератор этой самой, как его, сети ВКонтакте. Что я могу? Вот переписка. Опять же, кто-то ее там что-то клеветал. Бог накажет Марию и дети. То есть Мария, у Марии дети. Марии дети заболеют. Очень весело. Да? За какую? Да, ну что, человеку приходится. Нервы. Она не писала, она ей не могла писать, может, она со второй страницы писала или с третьей, я не знаю, сколько у них там страниц. Вот, что это такое? Дети будут... То есть тут она пишет, Татьяна Сергеевна, что это ложь, чтобы Мария сообщила мне, что это ложь. Хотя про меня, что она пишет на своей странице, что я лгу, а мне тогда чего, к кому обращаться, я не знаю. Иначе, главное, дети будут у тебя в больнице. То есть, там какая-то, я не знаю, <coughs> белорусская сетевая мафия. Я говорю, я очень хорошо, очень с теплом, с добротой отношусь ко всем белорусам, вообще без исключения, особенно к людям, и к инвалидам. Я сам жил там в деревне белорусской, прекрасная какая там жизнь, понимаете. По ссылке. Пройдем по ссылке. Посмотрим, что там по ссылке. Вот этот наш... Э, этот наш, этот самый... Кошки-мышки наши, да? А, Ири наших здесь нет. Там есть еще какая-то Ирина Архипова. Надо ее тоже найти и тоже забанить. Да, всем бы такие мышки, которые бы скидывали вообще без них. А, так и работать было в интернете тогда не надо было бы работать вообще. Мышки бы сами все скидывали бы и вообще компьютер бы сам включался и мышки сами всем все скидывали. Представляете? Кошмар. Вот и тут была ссылка на на другую компанию, в которой работает Татьяна Сергеевна Путрова. Если у нее есть вакансия, есть у нее э, по этой, да, то, пожалуйста, может она оформить агентство недвижимости, нам э, предложить. Если там есть вакансия. Если нету, то не предлагать. А просто любые ссылки тут не публикуются. Она скинула не только Анастасии. Она скинула эту ссылку сюда, здесь. Я ее здесь удалил. Вот. Нет, я тут работаю. Вот там она где-то работает. Да замечательно. Здесь с Анастасией уже завелась какая-то у них. То есть начинается перепалка. Понимаете? Но не работала. Ну, видите, как бы... Говорят, что сестра, чья-то сестра кого-то оскорбила. Да, Татьяна Сергеевна Путрова пишет, я людей никогда не оскорбляю. Да мы верим Татьяне Сергеевне Путровой. И тоже мышка, да, эта мышка, наверное, оскорбляет. Что хочет творит, вот. А Шаров тут же, она говорит, скажи модератору, будто я я ее там ненавижу. Да, что это за фамильярничество такое? Шаров просто меня, да я ее знать не знаю, че я ее ненавижу-то? Да это сделал я, Замечательно. А что я сделал? Я вообще не понял ничего. А что я ненавижу? Да, зачем вы? я... А, вот, интересно. Месть, э, то есть месть э, кошки-мышки, да, она мышка. У нее мышка соскакивает, а у меня кот, у меня кот, он как бы мышей, мышей ловит, да. Вот. Модератору, она хочет отомстить модератору. А, да, она со мной переписывалась. До такой степени дошла наша переписка, что я не хотел с ней больше переписываться. Ну и работаешь, слава богу. А при чем тут наша группа? У нас э, группа инвалиды ищет работу. Татьяна Сергеевна, у вас есть работа. Вы работаете оператором по недвижимости. Ради Бога работайте. Все, все. Здесь, в этой группе. Не мстить мне не надо, мне некогда. Вот я на вашу мстю потратил 52 минуты, и еще будет это самое. На вас лично конкретно. Если бы я вас ненавидел, или чего-то там не хотел бы разобраться, если бы, да мне плевать, я бы у вас вот крестик нажал, вот крестик, крестик, заблокировать, все, и забыл. Вы тут, вы тут не появитесь, вот новой страницы, по вашему, так сказать, стилю общения, я узнаю э, и вас и там, и сям, и еще где-то там. Я к вам, к вам очень хорошо отношусь. И желаю вам удачи на то, что на вашей работе оператором. Вот. А наша группа не для этого. Ну, просто мы, может быть, типа, типа тролли такие, которого люди, да, делать нечего, внимание отвлекает. То есть это все энергетика. То есть человек, когда пишет что-то такое нехорошее, да, вот эти перепалки затевают, эту путаницу. Это все энергетика. Он просто хочет вашу энергию, которую вы хотели на творчество потратить. На работу, на творчество, на ваши, так сказать, хорошие дела, да. Он хочет на перепалки взаимные какие-то вот эти на себя. То есть, почему это идет? Личности на личности переходят. Больше ничего. А кто где работает, понимаете, вот мы все это читаем. И что должен модератор делать с человеком, который тут хочет отомстить ему? Нет, ты инвалид, который ищет работу. Ты работодатель или ты пришла сюда, чтобы мне мстить за то, что я эту группу уже модерирую просто э, не знаю сколько уже? Мне не тяжело, я это с удовольствием делаю. Мне нравится, вообще с радостью, нахожу нахожу работу. Да, будь они тут были бы и были бы, и работали бы, где бы хотели бы. Вот такие вот вещи заводить, понимаете? Ну как это я могу так? Кто такая? Я уже дал. Короче говоря, мы пойдем лечиться всем. Вот. Ой, в суд, в суд, в суд. Да, хорошо. Вот замечательно. Это, это как раз вот такая вот это... Знаете, где-то где там теле, телешоу какие-нибудь. Вот там это все. Человеку просто... Да, ложь чистой воды. Вот мне нравится выражение. Ложь чистой воды. Вот мне вообще, вообще хочется, ну, как бы отдельно, может быть, группы какие-нибудь, вот такие, зайти там. Я не знаю, а может, честно говоря... О, Господи, вот, видим, кому это вот кому это вот вот это вот. адресовано час назад. Кому адресовано? Видимо, мне, потому что, видите, я, бл я блокировал до 1 мая, да, но не Татьяну Сергеевну Путрову, как вы видите, она здесь, и не, Ири и не Ирину Архипову, которая где-то там еще, она еще не появлялась. У них есть еще третья страница. А Ирину Ашехмонову за что? За оскорбления. Да, участников Ирину Ашехмонову. Видео на Ютубе об этом есть. Ну, заблокировал 1 мая, да, заблокировал я ее. Ну и что теперь я могу сделать? Заблокировал на год. Кому вот это она говорит, тварь? Вот вы видите, это написала Татьяна Сергеевна Путрова. Мышка. Да, похоже, мышка. Все, вы все видели, все слышали, поэтому вот. Вот, удаляем Удаляем За последнюю, потому что иначе никак Почему снимаю? Почему? Пожаловаться Пожалаемся. Оскорбление Настройки Срок блокировки На год Другое, оскорбление После удаления Добавить черный список Все Аллилуйя Аминь да, я надеюсь, что как бы. Ну, люди, ну, ну подумайте, подумайте, да, у нас здоровье, у инвалидов всех. И у, и у Татьяны тоже, этой путровой, да, и у Рина Шихмана. Они инвалиды, библиографы, им очень-очень э, плохо. Сходите на эти странички, наберите, я очень прошу работодателей белорусских. Предложите им ручную работу, любую работу, но займите, займите их чем-то хорошим, я вас умоляю, займите их каким нибудь творческим добром, какой нибудь работы, как бы вот хорошей, а то все это идет, а делать нечего. Перепалка идет вот это, оскорбления, какие там непонятные, за что мне мстить? Они в своих совершенно других компаниях работают, ну и пусть они там работают. Все это мы уже выяснили. Вот. И я желаю, чтобы им, у них была хорошая работа. Нет, это вот это все бесполезно для них же самих. В первую очередь, понимаете, вот это вот обмен вот этими вот оскорблениями. А, я там говорю ложь чистой воды. Мы ничего не знаем, мы ничего не знаем. Сейчас все можно доказать, все можно заснять, все можно предоставить. Вы все видели. Вот, поэтому, да, и, и Марии Поляковой предложите э, девушке 26 лет, инвалид-колясочек первой группы. Тоже работодатели, если есть э, подработки, по паре часов в день. Вот, какие вакансии. Все написано, пожалуйста. Все, на этом мы наша. Да, у нас есть еще третья страничка, которая там Ири, Ирина Архипова. Это мы так поняли, это тоже она, а, вот. Ну, так что, <смех> так что я думаю, что она будет уже не будет нас э, пугать тем, что мы заболеем, и дети наши заболеют. Знаете, что я скажу вам? Вот лично вот скажу, не знаю, кто-то это Ирина или Татьяна или кто это, вот библиограф из Белоруссии. Лично от души скажу, я так плохо себя чувствую. И от того, что вы здесь в группе или не в группе, мне будет ни лучше, не хуже. Я просто хочу вам а, пожелать хорошей работы, мира, счастья, добра, радости, чтобы вы были здоровы, нормальные. Вот. А то, что меня там или кого-то там накажет Бог, у них заболеют дети, мы и так все болеем. И дети у, у, у кого-то тоже сейчас здоровье у детей тоже не очень хорошее. Не надо нам угрожать, не надо нас пугать, не надо к нам вот эти вот перепалки устраивать. Я вас очень прошу, займитесь делом, делом займитесь. В других группах я хочу пожелать добра, чтобы вы заблокировал вас только за оскорбление. Вот, а где хотите, там и работайте. Вот инвалиды. Искать, рабо искать работу, я так понял, вы не хотите, потому что вы уже работаете оператором по подаче объявлений. Работайте, все. Всем спасибо, все, всем удачи. Вот, наша группа инвалиды ищут работу, кошки-мышки. Да, то вот, вот такие, такие будни, так скажем. До новых встреч.